Привет, мои дорогие друзья и зрители! Сегодня мы отправляемся на один из красивейших пляжей севера Греции. Пляж называется Врасидас. Туда возят экскурсии, но мы с вами туда попадем совершенно бесплатно. Сегодня очень жарко. Плюс 30. Ну, правда, сейчас уже 29 градусов. Ну, короче, мы едем вдоль берега. Здесь недалеко, всего 20 минут. стороны у нас вообще марина еще одна вот здесь какой-то храм прямо у дороги очень такой симпатичный да, красивенький. Ну, и все дорога пустая все лежат на пляже сегодня выходной для к любому пляжу можно подъехать везде можно припарковаться. Пляжей много. Поэтому никакого столпотворения нет нигде. Хотя здесь очень много людей. Именно в районе моря. Вообще Греция в этом году конечно очень сильно подорожала. Вот, кстати, здесь есть базарчик небольшой. Можно было бы что-то прикупить и продукты подорожали и в общем. а сегодня с утра я была в парикмахерской это было конечно приключение потому что парикмахерская по моему здесь только для греков все разговаривают по-гречески как одна большая семья тебя никто не замечает они стригут то одного, то другого, ты сидишь, в общем, я провела там ужасно много времени, но потом она взяла ножницы, два раза чикнула и 18 евро, как, как, с, куста. как с куста. А, вот здесь вот вход на пляж, какое интересное место. Ну, совершенно безлюдное почему-то, то ли сезон уже заканчивается, что-то пусто везде. Вон пляжик. Вообще никого не вижу. Ну не знаю, вот впереди еще пляжик посмотрим. Еще. Живописный островок. Все купаются. Лодочка стоит. Никого нету на пляже. Вообще шикарно. Побольше народу купаются. Мне кажется, здесь пляж-то паршинный. Порошенники, да? но ну, народу много. А вот здесь вот речка такая, заросшая резкой. Наверное, Гефураки. Ну да, вот такое местечко тут тоже. Речку мы проехали. Это что такое? Ой, красиво тут что-то. Парк какой-то, что ли? смотри-ка, действительно. Интересно. Ага, точно Сейчас мы на военную базу приедем Я поняла О, солдаты Перамол какая-то, точно Вот она военная база Здесь солдаты вон купаются Короче Все, да, мы были здесь Я вспомнила А, точно, вон эта крепость Помнишь, какая-то а, разрушенная Москва. Да, ну да. Здесь вот эта крепость да. У нас цивилизованные везде маршруты. Вот мы едем. Очень цивилизованные маршруты. Посмотри, какая здесь. Ну, мы тут можем остаться без машины. А, да? да. А тут, кстати, по-моему, на левой дороге. А, нет, есть, вон там дорога. А, слушай, погоди, а где же тут дорога-то налево? А, нету тут дороги. Нету тут никакой дороги. Так, и что куда мы приехали? Так, здесь дороги нет. Но вот здесь зато есть разруха крепость. Спокойно едем налево, направо. Так вот, сейчас мы доехали уже практически до места. Это все оливковые деревья. Да, вон там сосна, оливковые деревья, болгары, оливковые рощи. Мы тут среди оливковых рощ. Посмотрим, что тут такое интересненькое. О, -о, О, сколько виноградиков. Чуть вперед. Кто хочет виноград, можете сюда. На сбор винограда. <смех> Все назад. Это уже что-то другое впереди. А мы на сборе винограда, можно сказать. Он уже весь переспел. А че они его не убирают? Ему? Им не нужен виноград, похоже. А там, по идее, уже море. Вон там люди стоят, но там, видимо, не пляж. Сюда, сюда. А мы находимся высоко над морем. Мы на, не, не так, что прямо вот на море. О, этот берег довольно высокий. но вон там ходят люди. Тут нигде нет э, места, чтобы не было людей. Везде какой-то человек покажется. А вот с этой стороны моря. А, а где еще, же этот пляж-то? Еще полтора километра. Ничего себе, мы едем вдоль моря, просто вдоль, вдоль моря. просто купаться, поэтому многие стоят. Ой, какая водичка, посмотри. Да, вот, тут... вот так выглядит пляж, к который мы приехали. Вот там стоит яхта, вон там вот люди. Там, я думаю, почище. А вот здесь вот, да, вот так, это грязное такое место. Я думаю, что если бы не эта грязь на берегу, мне кажется, там вообще вода просто стоит прозрачная прыгать не буду но красивая просто красота вот мы немножко поднялись выше и широко открытое место вот. мы поднимаемся сейчас а потом спускаемся по морю а ты, да золото. тут осторожно тут смотри да, когда дождь, тут вообще надо ручьи, отсюда не выехать. А дорога такая интересная, но в принципе доступная. У нас опытный водитель. Сейчас мы повернем налево. Вот так вот это все выглядит. Поэтому мы все берем и поехали. сколько народу-то здесь, смотри. А мы идем сюда? Ну, вот на этот. Тут есть паркинг. Ой, какое место классно. Тут туда Борис. О, как классно. конечно, yeah, В принципе есть все и, и, и места и для где развернуться. Паркинг можно было в том. Он даже по платный. Ой, смотри, а с этой стороны. Ой, красоти. Вот на каком пляже мы очутились. Так я искупаюсь и пойдем. Он там в камне, там, наверное, класс. Вот. Я Где? Да, сейчас, это Митя. Вот такой пляжик. Вот такая водичка. Пошли туда в камни, я хочу так. Там одни и Mm. <laughs> זה לדאקס. זה לדאקסין. הטוב Negative. Ну, Камни, да. кораблики. Да, я хочу искупаться и снять камеры что-нибудь в камнях. Можно здесь. Каннибал, В таверне по сосисству подают рыбочку Вот такую красивую Мы еще взяли баклажаны печеные И скариды Креветки mm -hmm. Mm -hmm. Такая греческая таверна Прямо на берегу, рядом с пляжем mm -hmm. Bye-bye. No, Поели очень вкусно. Просто не ожидали такой вкусной тени В этом месте. Единственное кафе, но очень вкусно. Все. такое, чтобы ну да, вот такие оливочки везде. А это называется вот так вот. Беги в амбрелла. Вот видишь для тебя? Да, я, это уже когда мы сюда Да. Не Тут можно взять амбрелла. А здесь вот такой вид прекрасный. Сейчас мы его и поснимаем. Вот, дорога к этому волшебному пляжу. Вот такая живая кругом, Едем вдоль моря. Кругом красота. Сейчас мы открыли совершенно новый пляж. Потому что мы на нем еще не были. Мы были рядом на каких-то пляжах. Но и на... как вы здесь обернулись, просто обернулись, обернулись, обернулись, вот так оливковые море, тишина. И кругом они болгары. На этом пляже кругом живут они, приехали на болгарских машинах, и в основном они болгары. Тут кемперы стоят. Ну все, мы выезжаем к тому месту, где мы уже. Вон, вон, вон это крепости видно, вон горы. Опять здесь виноград повсюду. Хорошо, что здесь не было никаких пожаров. По крайней мере, ничего такого не видно. Все красиво, как было всегда. Здесь вот мы сейчас Thank you.